В условиях кризиса государство вводит меры поддержки отечественного бизнеса, упрощает правила работы, дает субсидии и льготные кредиты, смягчает ответственность за нарушения. Команда «Мое дело» собрала для вас самые важные меры господдержки бизнеса на сегодня. Исключили повышенные пени для организаций. Вели ослабление в контролируемых сделках. Для гостиничного и туристического бизнеса ставка НДС теперь нулевая. Ускоренное возмещение НДС. Новые правила расчета НДФЛ по некоторым видам доходов. Разрешили переход на ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Изменили порядок учета курсовых разниц. Изменили расчет транспортного налога. Продлили программу налоговых каникул. Заморозили кадастровую стоимость имущества для расчета налога. Надзорные проверки. Введен мораторий на плановые и внеплановые проверки на 2022 год. Но мораторий не распространяется на виды деятельности, которые связаны с использованием объектов повышенной опасности, подпадают под постоянный госконтроль. Также мораторий не распространяется на налоговые проверки. Их отменили только для IT-компаний. Валютный контроль. Контролирует обязательную продажу валютной выручки и соблюдение мер в связи с недружественными действиями иностранных государств. Применение ККТ. Предприниматели столкнулись с дефицитом кассовой ленты на рынке. Если по этой причине вы не смогли выдать покупателю чек, за это штрафовать не будут Блокировки счетов До 1 июня 2022 года при взыскании долгов налоговики не будут блокировать счета в банках Мораторий на банкротство С 9 марта 2022 года налоговики не будут инициировать банкротство должников В приоритете будет помощь в реструктуризации задолженности и сохранении бизнеса На один год продлили действие лицензий и других разрешительных документов, истекающих в 2022 году. А получить новые лицензии или переоформить теперь гораздо проще. Работодатели, которые принимают на работу персонал до 30 лет, смогут получить за каждого трудоустроенного работника по 3 МРОД с учетом страховых взносов и районного коэффициента. Чтобы субсидию не пришлось возвращать, нужно сохранить 100% трудоустроенных в штате в течение полугода. Суть программы в том, что малому бизнесу, который принимает оплату с помощью СБП, банк автоматически возвращает комиссию. Малый и средний бизнес может получить отсрочку по кредитам на срок до 6 месяцев. Отсрочка доступна для организаций ИИП, ИП, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях из перечня от 10 марта 2022 года. Например, туда вошли сельское хозяйство, гостиницы и общепит, научная деятельность, образование и здравоохранение. ИП также может обратиться в банк за отсрочкой по потребительскому кредиту. Если максимальная сумма кредита не превышает 300 тысяч рублей, Рублей. А среднемесячный доход по сравнению с прошлым годом снизился более чем на 30%. Центробанк и корпорация МСП дают льготные кредиты на пополнение оборотных средств, покупку недвижимости и оборудования, строительство, рефинансирование других кредитов. Ставка от 8,5% до 15% в зависимости от программы и цели кредита. Для высокотехнологичного малого бизнеса предусмотрели отдельную программу кредитования с еще более выгодными условиями. По этой программе можно взять кредит до 500 миллионов рублей по 3% годовых на срок до трех лет. Кредиты дают на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Аккредитованным IT-компаниям дают льготы. Нулевая ставка по налогу на прибыль до конца 2024 года. Упрощенная процедура трудоустройства иностранцев. Освобождение от налоговых, валютных и других проверок на 3 года. Отсрочка от армии для сотрудников таких компаний до 27 лет. Гранты для поддержки перспективных разработок. Льготные кредиты со ставкой не более 3%. Льготная ипотека для сотрудников и повышение зарплаты. Первоначально предполагалось и освобождение зарплаты от НДФЛ, но в принятом документе этого положения нет. Если организация выделит свое IT-подразделение в отдельное юридическое лицо, чтобы получить льготы для IT-сферы, налоговики не будут считать это дроблением бизнеса и необоснованным получением налоговой выгоды. Отсрочки по экспортным субсидиям. Мера касается субсидий в рамках национального проекта «Международная кооперация» и экспорт. Отсрочки по субсидиям для промышленников, промышленные компании и ИП, получающие поддержку по некоторым госпрограммам и пострадавшие от введения санкций, могут получить отсрочку по обязательствам на 12 месяцев. Перенос срока уплаты утилизационного сбора Крупнейшие производители, включая дочерние и зависимые общества, могут отложить до 20 декабря 2022 года срок уплаты утилизационного сбора за первый, второй и третий кварталы 2022 года Поддержка системообразующих компаний Системообразующие компании, которые прошли отбор, получают субсидии и госгарантии для реструктуризации кредитов и получения новых Бесплатное свидетельство о форс-мажоре. Торгово-промышленная палата до 30 апреля 2022 года будет бесплатно выдавать организациям ИИП документы о форс-мажоре в рамках внутрироссийской экономической деятельности.